Я вкратце позволю себе напомнить, что такое астральное тело, с чем мы работаем, да? чтобы вы немножко вспомнили, а возможно и что-то услышали новое, чего не слышали раньше. А то у нас так очень часто бывает. Вроде пять раз диск прослушал, а на шестой раз я понимаю, что я вот, вот этот кусочек, который я не слышал, где мои уши были раньше. Да? Вот. Это, это нормально, дело в том, что наше сознание оно в нормальном скажем так, режиме, в обычном жизни, оно не способно воспринимать больше информации, чем оно способно усвоить. Но чем больше мы работаем по расширению сознания, тем больше информации мы способны запоминать и усваивать в единицу времени. Поэтому ничего удивительного, что с течением практики у вас вот эта функция она у вас просыпается. Чем больше вы будете работать, в том числе и по чистке астрала, вы увидите, насколько богаты становятся возможности вашего ментального тела. Я думаю, что тот, кто уже занимался чисткой, обратили внимание на такой очень интересный эффект. В процессе чистки и после нее появляется некая жажда информации, то есть хочется читать все больше, больше и больше, и усваиваться больше. Это говорит о том, что в ментальном теле начинается некоторый голод, энергии со страла начинает поступать в ментал больше, а приложить ее некуда, и ментальное тело начинает запрашивать дополнительную информацию, куда бы эту энергию пристроить, это ты мне даешь ресурса, куда ее деть, я не знаю. Вот. Поэтому это, это нормальный побочный эффект, который является как раз характеристикой того, что астральное тело у нас освобождается, и ментал получает больше толчок, больше ресурс по развитию, что нам и надо. Потому что все наши остальные практики, все наши остальные действия по работе с ментальным телом, с кулзальным телом, тем более с будхиальным телом, они требуют усвоения большого количества информации. И начиная с уровня ментального тела, с третьего курса наши занятия усложняются по экспоненте, предполагая, что вы, ваш, ваш разум уже способен брать информации гораздо больше, чем вы были способен на это раньше. Поэтому чистка астрального тела, это, что называется, та самация, которую надо проводить буквально регулярно. В нашем астральном теле собрано большое количество того, чего там быть не должно. залежи залеже низких вибраций, низких частот есть нечто иное, как пережитые когда-то негативные эмоции. Негативные не в смысле отрицательные, а негативные для вашего сознания. В чем их негативность, чтобы сразу мы с вами правильно определялись терминологией. Негатив это вред. Но вредом могут являться для одного сознания эмоции низкочастотные, то есть гнев, ярость, обида и так далее. А для другого сознания вредом будут являться эмоции высокочастотные, то есть радость, да, восторг и прочее. Дело в том, что психика разных людей она устроена совершенно по-разному. В большинстве, случаев, в большинстве случаев, по статистике, вредом являются для человека эмоции именно низкочастотные. Но есть определенная категория людей, которая испытывает проблемы в астральном теле, когда там преобладают именно высокочастотные энергии. Вы должны точно знать, какой энергией питается ваше подсознание. Для этого я вас, для разъяснения этого вопроса, я вас отсылаю в моей книге Ключ к познанию себя. Там очень подробно описано, какими эмоциями питается сознание каждого и как правильно выстраивать взаимодействие со своим подсознанием, чтобы ему не навредить, давая ему те энергии, которые ему вредят. Мы сейчас с вами будем убирать из астрального тела конгломерата энергии, с которыми подсознание естественной форме справиться не смогло. Почему оно не смогло? Дело в том, что в астральном теле в принципе изначально у нас вшита некая программа, которая называется всеядность, предполагается, что наш астрал, наше подсознание должно уметь перерабатывать любую энергию и отовсюду извлекать в пользу, точно так же, как наше тело. В принципе, устроено, чтобы мы извлекали калории и энергию из любой пищи. В все то же самое, мы должны извлекать эмоциональную энергию, ту, которая нам нужна, из любой, любой ситуации, любой эмоции. Каждая ситуация и пережитые в ней эмоции являются источником питания для развития, то есть для ментального тела. Но почему-то так получается, что некоторые эмоции не смогли быть переварены астральным телом, что-то там разладилось в астрале, что-то знаете, как в физическом теле да, возникает вдруг некая проблема, которая называется аллергия, и физическое тело не способно употреблять некие продукты, дышать каким-то воздухом с какими-то компонентами. По природе это аномалия, так быть не должно. Соответственно, и в астральном теле, если мы какую-то эмоцию не смогли переварить, это значит, что оно больно, оно заболело. Там появился какой-то вирус, который выполнил в астрале функцию аллергии. И наше астральное тело оказалось не способно расщепить эту эмоцию, расщепить ее на составные части, разделить отдельно энергию и отдельно информацию. А поскольку оно не смогло это сделать, эта эмоция, какой бы чистоты она ни была, она ложится в астрале и, извините за такое сравнение, это как каловые массы в астральном теле. Вот они там лежат, лежат, лежат, лежат, лежат, лежат воняют, воняют, воняют, воняют. А потом астральное тело, чтобы самого себя не отравлять, делает вот так и закрывает эту эмоцию, закрывает эту вибрацию неким колпачком, чтобы она не отравляла весь организм. И в принципе это функция спасения, если бы не одно но. Вот эта эмоция, она там так и остается лежать, она занимает место. И ладно бы она просто занимала место, но с течением времени эта эмоция обретает качество примитивного сознания, то есть а примитивное сознание отличается, то есть примитивное сознание делает неживое живым, То есть она превращается в некое, некое живое, примитивное, вирусоподобное существо, у которого одно и есть единственное желание: выжить. И как человек, который очень хочет жить ну просто до ужаса, готов ради жизни пойти на все, что угодно, на любую сделку со своей совестью, точно так же и эта примитивнейшая эмоция, примитивнейший конгломерат, примитивнейший разум, можно так сказать, да, у которого есть только одна функция остаться в безопасности, она начинает искать себе покровителей. И эти покровители обязательно в нее находятся в виде представителей более высоких тел. В ментальном теле есть некие ментальные конструкции, которые также очень сильно хотят остаться живыми, хотят иметь в вашем сознании представительство. Это так называемая неизменная картина мира. Вот как ее когда-то вам сформировали, так она и желает остаться, желает неизменной. Родители внедрили в сознание, что например, быть дворником плохо, это очень непочетно. И все время в течение, в течение жизни они вам подтверждали эту нехитрую истину, мол, будешь плохо учиться, пойдешь работать дворник. Вы знаете, формируется импринт, некая законченная программа, что дворник есть показатель социальной неуспешности. Чтобы любая программа существовала, она должна иметь бесперебойный источник питания, желательно бесперебойный. И вот таким бесперебойным источником питания и становится законсервированная эмоция, та, о которой я вам сказала раньше. И что называется, они нашли друг друга. Ментальная конструкция, которая не желает быть разрушенной, и низкая вибрация астрала, которая не желает быть удаленной, которая желает жить. Они совпали по намерению и сцепились друг с другом на уровне эфирно-астрально-ментального слоя. Когда программа находит себе подтверждение, эмоция находит в себе подтверждение ментал, она становится программой, то есть она становится такой законченной формой, способной действовать самостоятельно. То есть самостоятельно искать возможность выжить. Для того, чтобы ей закрепиться еще больше, она начинает укрепляться, усиливаться и прорастает вниз на уровень эфирного тела. Таким образом эфирное тело выступает в роли, опять же, с одной стороны источника питания, а с другой стороны сигнализатор для этой программы, и это сигнали... сигнализатор этой программы работает как... как охранник, чтобы эта программа никогда не была удалена. А именно, когда в эфирном теле начинается большое количество энергии, которое желает найти выхода. Программа включается и начинает эфирному телу, а вслед за этим телу физическому, посылать неприятные ощущения. Неприятные ощущения, прежде всего, связанные с болью, с недомоганием, с оттоком энергии. А все для чего? Для того, чтобы сознание ни в коем случае не решило, что эту программу надо удалять. Вот такая выживаемость, такая жизнестойкость этих программ, как правило, является причиной является тем, что их из сознания удалить крайне сложно, крайне сложно. Если не знать технологию. прежде всего знание технологии с двух сторон, да, мы, мы знаем эту технологию, с одной стороны мы знаем теорию, Потому что если мы знаем теорию, как она образовалась, мы уже также теоретически можем предположить, как ее можно удалить. Это с одной стороны. А с другой стороны, если ее разбирать не технологично, то есть по другой технике, то это может занять очень много времени. То есть обычно вообще именно этим и занимаются психологи и психотерапевты, которые пытаются своими методами разобрать вот такие вот программы. Это занимает крайне много времени. Почему? Потому что они начинают по разуму, по уму разбирать это все с информацией, то есть с ментального тела. Они пытаются разложить на составляющие саму ту ментальную конструкцию, которая поддерживает всю программу. Но ментальная конструкция ни в коем случае не захочет разбираться. Зачем ей разбираться? Зачем ей разбираться? У нее есть хороший источник энергетического питания в астрале, да, она очень довольна этим обстоятельством. Источник в астрале давит на эфирное тело, постоянно намекая эфирному телу, что если оно будет избавляться от этой программы, то ему, эфирному телу, вместе с ним физическому, будет крайне плохо. Следовательно, для того, чтобы такая ментальная конструкция разобралась, должен быть приказ сверху, а именно с уровня, например, каузального тела, а каузальное тело это наш опыт. То есть если человек попал в обстоятельства, когда он должен поступать иначе, вот только тогда картина мира будет меняться, а так-то зачем? Это аналог опять же с тем же человеком, если у человека есть дом, в котором есть полный холодильник, и готовая амбары, а тут приходит какой-то дядя и говорит, этот дом это очень плохое место, он находится на какой-нибудь негативной аномальной зоне, Давайте отсюда уедешь, бросив все, что скажет человек, ты больной вообще? Ты здоровый? Нет? Кто тебе сказал, что я буду бросать все? Вот ментальная конструкция ведет себя точно так же, как человек, мне здесь хорошо, мне здесь сытно, меня кормят. Что ты мне рассказываешь в сказке, что это антидуховно? Что ты мне рассказываешь сказки про какие-то аномальные зоны, что ты мне рассказываешь для того, чтобы мне это вредно. Я, например, не вижу, чтобы мне это было вредно, я вижу как раз наоборот, что мне это очень полезно, я как холодильник не открою, он вечно полный, просто не дома, а полная чаша, волшебство какое-то. Ну и что, что я кроме этого дома не вижу ничего, зато мне тут хорошо, меня тут кормят, мне тут славно. Ментальная конструкция вместе с такой астральной меткой они ведут себя точно так же, как и этот человек. Для, для того, чтобы увидеть, насколько это вредно, насколько убого становится ментальное тело и вся жизнь как следствие, надо подняться над всей этой структурой, надо увидеть ее целиком. И продолжая аналогию с тем же самым человеком, живущим с волшебным холодильником в обнимку, надо сделать так, чтобы этот холодильник вдруг перестал наполняться. Ну отключить волшебный холодильник, сделать его нерабочим, чтобы у ментального тела наконец-таки появилась возможность и потребность и желание озадачиться, где еще найти себе пищу. Вот эффект ментального тела, когда он начал запрашивать дополнительную информацию, это как раз и есть, эффект этого отключенного астрального холодильника. он идет за этой энергией, Кончилось. кончилось. Теперь давайте еще раз коснемся вопроса, как же эти конгломераты возникают. Прежде всего они возникают потому, что в астральном теле, повторяю, отключилась функция разбора этого в автоматическом режиме, разбора естественным путем. Эту эмоцию сознание переварить не смогло. Почему? Если это нормальная функция, системы, природы человека переваривать все, в том числе ржавые гвозди, и даже извлекать из этого какую-то энергию, почему же с какой-то эмоцией сознание справиться не смогло Причина тому достаточно проста и она как правило всегда одна. Человек существует не сам по себе, он существует среди людей. И прежде всего среди людей, от которых какой-то период времени зависит его жизнь. Родители, школьные учителя, там, дворовая компания, да, то на что ты ориентируешься, ориентируешься по правилам поведения, по моделям поведения, того, как себя вести, с какими людьми, в каких условиях – это есть ограничения, ментальные ограничения. И если в нашей культурной среде, в которой мы жили, сформировались определенные ментальные ограничения, которые выражаются прежде всего в единый для всех картине мира, и в этой картине мира есть правильные правила поведения о том, как нужно себя вести и как реагировать на подобные обстоятельства жизни, то вполне вероятно, что эмоцию, которая вдруг переживала сознание, оно оказалось за пределами разрешенной картины мира. И астральное тело просто не сумело с этим справиться элементарно, потому что справляться с подобной эмоцией запрещено в культурном среде. Например, нельзя переживать состояние ярости, нельзя в нашей культурной среде нельзя переживать состояние ярости. Это не принято в общественном мнении и отрицается более высокой эгрегориальной структурой под названием христианства, под названием грех, это грех ярости, правильно гнев это грех, его нельзя переживать нельзя. Соответственно вот это нельзя, оно для астрального тела является очень важным, фактором ограничения, потому что если чего-то нельзя, то оно не будет, оно очень зависимо. Астральное тело это разум ребенка. Довольно-таки просто заставить ребенка делать то, что тебе хочется, правда? Кнут, пряник, инструменты есть. Да? Можно наказать, можно убедить, но, как правило, это всегда силовые методы воздействия. Таким образом у Общественное мнение у общественной среды и как следствие у всех тонких тел человека, которые находятся выше астрального, огромное количество инструментов для того, чтобы воздействовать на эмоциональное тело, чтобы оно не переживало какие-то эмоции, чтобы оно не разбирало. их. Но если эмоция в сознание зашла, по закону сохранения энергии она не может оттуда просто испариться, она там и останется. До поры, до времени, пока не появятся те самые инструменты, чтобы иметь возможность это все растворить. Вот есть некоторые люди, у которых до определенного момента, момента эта функция автоматического разложения эмоций, для того, чтобы их, возможно, можно было переварить и извлечь оттуда силу, она у них работала великолепно. Ну просто великолепно. И есть такие люди, знаете, их еще в миру называют толстокожими. Обычно это с отрицательными значениями, да, толстокожие. То ну э, э, все нормальные люди будут на эту тему переживать, а что же он не переживает? Он, наверное, какой-то не такой. Да. Все нормальные люди после таких обстоятельств начинают болеть и страдать, а он почему-то не болеет и не страдает. То есть вот этот вот эффект выживаемости, колоссальной выживаемости, показателем которого является всеядность астрального тела, в нашем мире, в нашей среде воспринимается как оскорбление, как отрицательное качество. Я понятно объясню да. Да? И это настолько в общественном мнении укоренилось, что ментал в картине мира сформировал некую, некую зону, некую ментальную конструкцию, что слабость, что ну, скажем так такая деликатность сознания, да, что э, уязвимость сознания, это являются показателями высокого интеллекта. А высокий интеллект у нас с понятием выживаемости, обычно это две медали с двух сторон, да? они никак не, не совпадают, либо либо. Вот такая вот картина мира, сформированная в нашем пространстве, она как раз и является причиной того, что астральное тело, по сути предназначенное для того, чтобы сознание имело функцию выжить при любых условиях, потому что подсознание больше, у него нет других задач, он должен сделать так, чтобы носитель имел возможность выжить при любых условиях и тем не менее ему общественная среда и ментальное тело в частности спускают вниз информацию о том, что качество выживаемости при любых условиях, качество всеядности, это не это очень плохо. Астральное тело, оно уязвимы тем, что там крайне мало информации, она не может критично воспринять инструкции, которые идут сверху, с ментального тела. Она воспринимает на веру, как ребенок от своих родителей обычно воспринимает на веру все, что они говорят. Правда? Или нет? Правда. И до определенного момента он не задумывается о том, Верно ли ему сказали родители или неверно? Стоит ли проверить их информацию или не стоит? Именно поэтому дети иногда и отмачивают такие корки, от которых потом у родителей краснеет всё. Да? Почему? Потому что ребенок даже не предполагает, что-то может быть неправильно, что-то может быть неверно. Более того, на какой-то момент он смотрит на своих на родителей как на богов и слышит абсолютно дословно то, что они говорят, без всякого двойного смысла. Но тем не менее именно родители учат базовым правилам поведения. Соответственно вместе с базовыми правилами поведения они внедряют и ребенку программу в сознание, программу, почему астральное тело должно быть ограничено. Прежде всего потому, что это неприлично, переживать какие-то эмоции это неприлично. И соответственно эти эмоции усекаются в астральном теле усекаются прежде всего от разбора, но присутствуют там. В какой момент это началось, в какой момент ваше сознание внедрилось эта программа? этого никто не знает, это можно выяснить только опытным путем. Иногда бывает идешь, идешь, идешь, идешь по годам, там, год нормально, два нормально, три нормально, четыре нормально, думаешь, ну ладно, значит у меня было вот такое вот счастливое детство. А потом в какой-то момент там 5-6-7 лет накрывает так, как никогда, да? выясняется, что именно в этот момент случилось событие, в котором ты пережил эмоции, противоядия от которых в твоем сознании не было. Почему? Потому что в ментальном теле стояли границы. Вот эти эмоции переживать нельзя, а ты их пережил. Мало того, что это колоссальный стыд за неправильные эмоции, так еще и отрава, потому что эти эмоции, как уже было сказано, они ложатся в астральном теле и никуда оттуда не деваются до тех пор, пока не возьмешь и не разберешь их. Поэтому то, что мы с вами делаем в астрале, оно работает фактически на все уровни сознания, потому что все наши тонкие тела выше астрала так или иначе питаются эмоциями астрала, так или иначе. Почему? Потому что есть программы в сознании, которые просто пытаются рассеянной энергией, просто энергией жизни. И тогда эти, и эти программы выполняют функцию, по сути, свободы, они не всегда жестко ни к чему не прикреплены. А есть программы, которые вот к таким конгломератам прикреплены жестко. И поскольку это их единственный источник питания, они больше ниоткуда взять не могут, так они запрограммированы, они за эту несдвигаемую метку в астрале, за эту негативную эмоцию, которую нельзя рассасывать ни в коем случае, они будут держаться за нее зубами. Обычно такие программы являются в сознании программами ограничения. И выглядят на ментальном теле как они как непререкаемые правила поведения, чего делать можно, чего делать нельзя, какие слова говорить можно, какие слова говорить нельзя, какие поступки разрешены, какие поступки запрещены. Человек становится человеком в футляре, чем больше у него подобных конструкций, которые он не понимает, но которые ведут его по жизни, тем больше становится и толще становятся стенки такого футляра. Надо сказать, что чем жестче и тоталитарнее общество, в котором ваше, происходит ваша жизнь, тем жестче такие рамки. И любое общество постарается сделать все возможное, чтобы эти рамки в вашем сознании были. И вообще были рамки в сознании людей. Сразу вам хочу сказать, это не вред. Это общество обезопа хочет обезопасить себя от тебя, потому что если ты будешь в этих рамках, ты предсказуем, значит, оно может тебя не бояться. И это записано в законе, такие рамки должны быть. Но в этом же законе написано, что человек имеет право сделать все возможное, чтобы эти рамки преодолеть. У него есть такая функция. Более того, написано в законе, что естественный отбор проходит тот человек, который способен эти рамки преодолеть и энергию своего астрала. Научиться использовать на 100%. А это значит обратно стать всеядным. Я понятно объяснила? Или что-то не ест? Все ясно. Хорошо. То есть подсознание, на уровне которого мы сейчас с вами работаем, напоминаю, у него есть функция сохранить жизнь своему владельцу. Соответственно, функция астрального тела, что астральное тело должно быть всеядным и уметь перерабатывать астральную энергию, это нормальное здоровое состояние подсознания. Если так будет, то физическое тело болеть не должно, потому что это тоже уровень подсознания. Как физическое тело должно извлекать энергию из всех продуктов, на которых оно дотянется, даже видимо, несъедобно, так и астральное тело должно извлекать энергию из всего, до чего дотянется. Но в данном случае из эмоций. Из каждого, каждое событие мы переживаем как-то эмоционально. Каждая эмоция говорит нам о том, дает характеристику этого самого события для нас. И если свадьба подружки вызывает глухую оскомину злобы, это не значит, что вы плохой человек, это значит, что состояние чужой радости для вас является не теми эмоциями, которые надо переживать. И вы должны прекрасно понимать, что основная масса людей будет вас корить. корить, она не будет вас одобрять за такую эмоцию, а это говорит о том, что вы должны найти себе то общество, которое не будет вас корить. Не переделывать то, которому вы не любите, а найти своих, которому вы любите. И это называется разумный подход к жизни или естественный. Потому что либо ты прогнешься под общую массу, либо измучаешь окружающих тебя, тем, что ты не способен радоваться тому, чего радуются они. Зачем же так? Если тебя природа сделала таким, значит тебе и природе это зачем-то надо, давайте подумаем с этой стороны. То же самое и наоборот, если чужая. Чужая беда вызывает у вас точно такое же чувство беды да, и чужая радость вызывает у вас чувство, чувство радости. Это специфика сознания, которую вы обязаны учитывать. И ни в коем случае не давить в себе, например, опираясь на ментальную конструкцию, что много смеяться, а потом плакать будешь. Есть такая ментальная конструкция? Есть. Если тебе хочется посмеяться, так смейся ты от души, потому что это природа твоего сознания. Но если включится ментальная конструкция и будет тебе говорить, сейчас плакать будешь, будешь, обязательно, потому что ментальная конструкция вот эта, она как раз вот на такой эмоции отрицательной законсервированном конгломерате и записана, и она его включит элементарно для того, чтобы подтвердить себя, поэтому вот так вот сбываются приметы. Итак, мы с вами сейчас делаем следующее. А как же вот эти десять заповедей, которые вот одна из них вот мне никак не справится с смирением. Ну я уже, в общем-то, все по этому поводу да, объяснила. Да, эти да, либо да. заповеди твои и они тебе подходят, либо они не твои и они тебе не подходят. Знаешь, у нас по счастью в этом мире не одна единственная религия. И есть такие, которые дадут тебе другие заповеди. Найди себе другую религию. Ведь если у тебя есть свободная воля, ты ведь правильно выбирать. Потому что если бы мироздание не надо было, чтобы у тебя была возможность выбора, он бы тебе дал одну единственную религию, и других бы просто не существовало. Но если сейчас возможность выбора и наличие выбора у человека является правилами игры в этом мире, то ты пользуйся своим выбором, пользуйся своим правом, выбирай себе тех богов, которые будут тебя поддерживать в твоем состоянии несмирения. И будет тебе счастье, естественно. естественно. Итак, смотрите, что мы делаем. Мы заходим в астральное тело и находим эти неиздвигаемые метки, находим эти конгломераты. Вычищая их, мы разрываем связь между ними и информационной конструкцией, которая их поддерживает. Программа прекращает свое существование. И что важно здесь, чтобы вы понимали, из ментала эти конструкции никуда не денутся. То есть их нужно будет разбирать по другой технологии отдельно. Но программа перестает существовать как фоновая. Она перестает существовать как неотъемлемая часть вашей жизни. В астральном теле энергия освобождается. Она начинает будоражить астральное тело, а будоражение астрального тела – это дополнительное количество желаний, которые у вас появляются. Да, они могут быть еще не оформлены в слова. Но вот это вот томление «хочу чего-то». Как в детстве. Помните вот это вот «хочу чего-то»? Это называется предчувствие, что вот сейчас что-то случится. Соответственно, эта энергия обязательно попросит выхода, и она себе этот выход найдет. Вы будете попадать в ситуации, в которые не попадали раньше. В ситуации, которые помогут вам получить новый опыт и сформировать себе новые ментальные конструкции. Старая ментальная конструкция, которая поддерживала этот конгломерат перестает быть активной. Она будет искать себе источник питания и не находя его, просто... Она не исчезнет, она просто перестанет быть как бы, отдельной, отдельной гранью картины мира. Она просто станет одним из элементов новой картины мира. Да, в мире это есть. Ну и что? Выглядеть будет это именно так. Соответственно, в эфирном теле пропадает необходимость постоянно переживать ощущения телесные, которые подтверждали, подтверждают действия этой программы. Это говорит о том, что уйдут из эфирного тела некие энергетические блоки, а если эти блоки существуют достаточно давно и уже проросли в тело физическое, то физическое тело начинает получит возможность от этой болезни избавиться, потому что в физическом теле тоже есть система саморегуляции. И если на него, на физическое тело через сознание сверху не давить, если его постоянно не пинать в одну и ту же точку, то через некоторое время эта точка заживет сама. Вот точно так же происходит и с органами. Если со стороны астрала на него постоянно его, ее постоянно не колоть это тело да, в одно и то же место, вот, то через некоторое время это место. Так и происходит с болезнями конкретных органов, куда спроецирована вот эта вот программа. Я образно рассказала, да, мне не нужно рисовать это все на доске, я думаю, что все понятно. Таким образом, в астрале у нас есть инструмент, чтобы сделать так, чтобы вся эта программа перестала быть активной, а энергия астрального тела освободилась. Потому так важна чистка астрального тела. На Фактически на этой методике строятся почти все, которые есть у нас в курсе.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 Завтра мы вычистим астральное тело с 9 до 18 лет. И это как раз тот самый базис, когда закладывались основы вашей личности. Дальше вы справитесь со всем сами. Но помните, что однократной чистки может быть вполне недостаточно. И это труд. Это серьезный труд. Если вы хотите получить результат, значит, вы должны вложить в это время. свое время. И астральное тело нужно от момента рождения до сегодняшнего дня вычистить как минимум трижды потому что не всегда мы все можем видеть сразу. Во-вторых, не забывайте, что в астральном теле эти конгломераты имеют функцию, имеют способность развития, то есть они умеют прятаться. Поэтому одного раза может оказаться недостаточно. Ну и во-вторых, ваше сознание еще не до такой степени, скажем так сильно, чтобы воля могла передавить болезненное ощущение тела. Иногда болезненное ощущение тела становится настолько нетерпимым, что воля просто выключается. Поэтому, если вы столкнулись с тем, что есть препятствие, препятствие почистки астрального тела, вы ни в коем случае не бросайте этот процесс, просто дайте себе возможность отдохнуть. Но будет лучше, если вы все-таки... При чистке астрального тела будете учитывать мои рекомендации. Рекомендация первая. Во время чистки нужно обязательно расклабить, раскрепостить свое тело. Вам нужно двигаться. Не смотрите на то, как вы видите со стороны. Вас все равно никто не видит. Сейчас вы все равно будете работать с закрытыми глазами, а когда вы будете работать самостоятельно, вас не будет видеть никто. Поэтому ваше тело должно позволить себе двигаться так, как оно хочет, заниматься, занимать те позы, которые оно хочет, потому что оно лучше знает, что ему нужно в этот момент. Если вы в этот момент включите свою голову, а конкретно здравый смысл или и приличное поведение, есть такая программа, да, то у вас ничего не получится, потому что это опять те же ограничения. Что-то там вы цепанете. Очистки как таковой не будет, только еще больше разозлить все ваши программы. Поэтому если уж вы начинаете этот процесс, вы его делаете с обязательным раскрепощением. Дышать, двигаться, как угодно. Главное, чтобы вашему физическому телу стало легче. Ощущения в физическом теле появляются тогда, когда эта программа проникла достаточно глубоко, то есть на уровне эфирного и физического тела. Это говорит о том, что болезнь уже началась или вот-вот наступит. Соответственно, избавляясь через движение и через чистку, избавляясь от такого прорастания, мы себя как бы гарантируем себе о том, что это, это заболевание не наступит. То есть мы себя от очень многих проблем спасаем. Но это обязательно, обязательно дышим и двигаемся, дышим и двигаемся. Если хочется встать во время чистки, встаем, если хочется лечь, ложимся, потом отстирайтесь, не страшно, Тут помоют каждый день. Тем более, если вы будете делать дома, если вы понимаете, что вам удобнее чистку делать лежа, значит лежа. Но если ваше подсознание вдруг заглючит и вы начнете, что называется, засыпать, отрубаться, вставайте и делайте все стоя. То есть приучите его волею своей, что чиститься все равно придется. Эффекты могут быть совершенно разные. Единственное, что я вам совершенно точно скажу, если во время медитации вы ничего не чувствуете, если ничего не происходит, это говорит о том, что никакой чистки нет, и вы на самом деле в астральное тело не зашли, и вас ваши программы просто выталкивают оттуда, чтобы вы ничего не делали. А если при этом еще появляются мысли, что мне это не надо, вот это вот просто рефреном, вот этот мысль, это надо им всем. Я ж такая крутая, мне этого не надо, мне же того ничего нет, это говорит абсолютно точно, программа есть, и таким образом она тебя изгоняет из сферы своих интересов. Тебя, твою волю, она изгоняет из сферы своих интересов. Это как бесяра, который живет в вашем сознании и говорит, здесь я главный, а ты иди, девочка, не вышло. Вот, Чтобы такого не было, да, проявляйте волю, поверьте, такие конгломераты есть у всех. Более того, сразу вам скажу, чтобы не было никаких иллюзий, окончательно их всех не удалить, но стоит только запустить процесс процесс этого разбора, мы в Австралии начинаем запускать процесс естественной программы всеядности. И оно начнет пережевывать эти конгломераты уже само, без вас. Надо только этот процесс запустить. Поэтому ритуально чистка трижды. Ну, Можно больше, минимум трижды. Минимум трижды. Вот. Ну И помните, да, то, что вы делаете, вы делаете для себя. Обратная сторона процесса – это увеличение жизненных сил. Увеличение жизненных сил потребует их реализации, поэтому событийный ряд, конечно же, рядом с вами будет становиться все ярче и ярче и ярче, которые потребует от вас других действий, других поступков, других решений, других правил жизни. Это полная смена жизни, и со стороны может казаться, что в этот момент на что называется навалилось. Если чистка произведена правильно, то вы изнутри своей жизни. Так воспринимать это не будете. Жизнь начнет кипеть вокруг вас. Только у вас уже не будет отношения к событиям как к позитивным или негативным. Это еда, скажет ваше сознание. Еда. А значит ее можно что? Снег. Правильно быть сытым. Ну, это понятно.